Привет, друзья мои! Будем с вами сегодня говорить про проблемную кожу. Так, про проблемную кожу. Я буду рассказывать про самые мои, наверное, любимые работающие, на мой взгляд, препараты. Записала вопросы, которые вы оставили под постом. И... Всем добрый день. В общем, будем говорить про проблемную кожу. Давайте немножко совсем вот такой вот понятной физиологии, как происходит так, что образуется комедон, потом воспаление и так далее. В принципе, от этого будет понятно, как, собственно, нам лечить проблемную кожу. Итак, я тут даже приготовила ручку-бумажку. Извините, на заднем фоне лицо другого не нашла листочка. Итак, а внутри сальной железы, на самом деле, вот рисую, ну пусть будет вот такая вот внутри сальной железа, внутри сальной железы находится точно такой же эпидель, который точно также образовывается, случивается и выходит через устье, волос... через устье сальной железы. Под действием в первую очередь гормонов, или если у нас рецепторы чувствительные, даже к нормальному уровню гормонов воспринимают как повышенный, внутри сальной железы начинает образовываться очень много вот таких вот сшелушенных клеточек. И, соответственно, они забивают проток вот этой вот сальной железы. И, соответственно, вот здесь создаются очень такие приятные, комфортные условия для пропионакне. И она начинает вот здесь вот паразитировать. То есть она как сапрофит находится у всех на коже, просто при определенных условиях начинает паразитировать. Она проникает сюда, начинает здесь размножаться внутри сальной железы. И, соответственно, организм начинает с ней бороться и вызывает вот такую вот аллергическую реакцию. Собственно, что нам воспринимается как воспаление, как прыщик. Почему, кстати говоря, забегая вперед, мы рекомендуем снизить все то, что раздражает, и в том числе молоко, потому что вот эти вот, как бы, компоненты, которые содержатся там, в молоке, в еде, они могут как бы усиливать, провоцировать вот такую вот реакцию организму. То есть, такой гипериммунный ответ. Это тоже важно в понимании того, как работать, в принципе, с проблемной кожей. Итак, на данный момент, если мы говорим про лекарственные препараты, существует всего несколько, скажем так, проверенных, работающих компонентов. Это, конечно же, ретинол. И ретинол, ну, ретиноиды, да, они как бы обобщаем просто. Именно то, что нормализует по факту, единственным вариантом лечения являются ретиноиды. Почему? Потому что именно они нормализуют внутри вот этого сшелушивания эпидермиса, эпителия. Соответственно, все остальное, аминзиопероксид, азолейновая кислота, антибиотики, они обладают антибактериальным эффектом, то есть они уже борются вот с этими воспалительными элементами. Поэтому, если как бы, мы будем все-таки говорить про лечение, то я всегда за ретиноиды, ну чаще всего. И, конечно же, под контролем врача, поэтому тут я вам сейчас схем никаких не расскажу и вот не поделюсь потому что все каждый раз индивидуально мы смотрим и так далее я с вами сегодня буду говорить про тут на самом деле куча всяких моих любимых средств про лечение скажем так легкой степени угревой болезни когда мы что-то можем поработать с каким-то препаратами дома сразу начну наверное с моей любимой кстати говоря можно сразу же задавать вопросы я буду с вами общаться и потихонечку рассказывать про все свои препараты. Значит, я очень люблю, на самом деле, как работает Holy Land, потому что Holy Land так или иначе все равно остается вариантом выбора для лечения угревой болезни. Я, как правило, вот скажем, если это такая подростковая какая-то такая история, вот, не знаю, вот первичные какие-то воспалительные элементы. Я рекомендую ихтиоловое мыло, оно очень хорошо а, обладает рассасывающим действием. Дальше, после ихтиолового мыла я рекомендую, а, я взяла на самом деле Annex Face Ocean, хотела суперлосьон, это по факту то же самое, просто это такой более активный препарат. Это а, такой как бы рассасывающий а, препарат, он я рекомендую небольшое количество в ладошку и втереть в те места, где образуются комедоны. Он обладает на самом деле эм, как бы разжижающим действием. То есть он дает возможность вот этим вот комедонам, да, вот этому содержимому сальных желез стать более жидким и, соответственно, более доступным, скажем так. Оно не скапливается внутри сальных желез. Единственный минус, невзирая на то, что вот это вот кажется такая жирненькая водичка, этот препарат достаточно сильно сушит кожу. Поэтому здесь просто с ним аккуратненько, Знаете, понимаете, что он может подсушить и после этого препарата я чаще всего назначаю вот такой вот маску, крем увлажняющий в принципе его можно делать утром и вечером поэтому вот это вот трио вполне себе хорошая схема для коррекции, не для лечения сейчас, да? Для коррекции каких-то вот небольших воспалительных элементов, комедонов и так далее. Для подростковой кожи работает очень хорошо. Сразу же забегая, как это не забегая вперед, расскажу еще про спешл маск. Я ее очень часто рекомендую. В этом у нас даже есть на сайте, если посмотрите, в Холиленд набор. Он получается немножечко дешевле. Там как раз вот эти вот три препарата плюс спешл маск. Очень ее люблю. Пробую очень много разных. Сегодня про них еще тоже расскажу: потому что есть все-таки прям модные серная маска у Дзейна Банши, есть у ультра сьютиклс очищающая. Но вот, мой фаворит все равно так или иначе, это вот эта вот масочка, потому что у нее очень хороший состав там сера каолин В общем, все эти компоненты, которые прям лечебные драматологически, ее можно на тезону, ее можно точечно на воспаление. То есть, ее можно, в принципе, использовать по-разному и она будет реально работать. А, немножечко еще скажу про джи джи. Мне задали вопрос про такие вот как бы застойные пятнышки, ну не пятнышки, внутренние такие воспалительные элементы, когда нам нужно рассасывать. Вот а, рассасывают. Как правило, ихтиол, и он содержится в этом препарате. Это грязевая, по-моему, называется. Маска грязевая из серии Solar Energy от Gigi. Вот эту вот маску, ее можно носить точечно на элемент, который как где-то там глубоко засел. Потому что называется не туда и не сюда. Помним, да? Вот если вы таким страдаете, у меня периодически высыпают на подбородке вот такие вот внутренние и вот как раз, не дай бог, шаловливым ручкам да, добраться до этих воспалений, потому что они вроде бы как где-то там внутри сидели, но что мы делаем? Мы их травмируем, туда подсоединяются бактерии, все это превращается в гнойный уже, соответственно, прыщ, и уже как бы эта маска не так будет хорошо работать, а работать будет хорошо вот такая вот маска. Это как раз, то есть когда, поняли, да? То есть если есть внутренние какие-то элементы, то вот такие вот штуки с ихтиолом будут работать хорошо. Я не очень люблю ихтиоловную мазь. Почему? Потому что сама по себе мазевая основа Она является кандогенной. То есть получается, что мы провоцируем то, от чего мы лечим. Поэтому я все-таки за специально разработанные препараты. А здесь уже такой, как бы, вполне понятный антисептический состав. Они в чем-то похожи на Holy Land. Ну, по факту, там все вот эти вот серы, сейчас посмотрим. Да, каолин, цинк, э, сера, ну, то есть, правда, очень похожи. Э, вот эти два препарата, ну, кто любит хумилен, кто джиджи, на самом деле, там все равно. Э, они будут работать именно уже тогда, когда есть именно воспаление. Уже как бы, грубо говоря, но Вот, тадам! Пишем, пишем вопросы, если есть. По проблемной коже у нас сегодня с вами эфир. Так, когда нам нужно... Когда нам нужно что-то такое рассасывающее, и когда очень долго держатся вот эти вот после воспалительные пятнышки, классно работает face lotion у Ленда разогревающий лосьон. Наверное, кто знает эту травматическую чистку, чистку на Холи Ленде, знает этот лосьон, потому что когда мы протираем лицо, начинает очень сильно печь. Я э, достаточно редко рекомендую этот лосьон на ночь, потому что, ой, на дом, потому что девушки очень любят его и начинают им абсолютно бесконтрольно им пользоваться и соответственно кожа станет такая, становится сухой и у меня есть луч, прям реально из практики когда девушка просто себе сделала такой потрясающий срединый пилинг с помощью собственно вот этого препарата поэтому вот с такими вот штуками аккуратно они пересушивают почему нам очень важно не пересушить кожу Потому что когда мы лечим проблемную кожу, сальные железы, мы вроде бы хотим снизить вот это сало Но обезжиривая полностью мы получаем, ну, это же логические мысли, да, мы сальные железы получаем сигнал, сала мало. Да? Они работают именно в защитную функцию, то есть кожное сало это один из барьеров нашей кожи. Защитных. И, соответственно, сухо, сами железы начинают работать сильнее. Поэтому, когда мы лечим проблемную кожу, мы на самом деле не должны допускать сухости. Потому что вот этот вот как бы порочный круг, про который все время говорю, он, к сожалению, присутствует. Очень люблю, кстати говоря, у Ленда вот эту вот маску. Это мифологик, и эта маска хорошо работает тогда, когда кожа такая, знаете, раздраженная, при этом кожа чувствительная, когда так или иначе появляются воспалительные элементы, но вот такими вот масками, вот такими вот, мы четко знаем, что мы очень сильно пересушим кожу. Поэтому здесь вот такая вот масочка, она обладает поросуживающим действием. В принципе, там все просто, да, она немножечко подсыхает, и вот вам нее поросуживающий эффект. И, соответственно, этой масочкой вот антикуперозный эффект, антикуперозный эффект, такой поросуживающий и легкий такой профилактика воспалительных элементов. Double Action маска мне тоже очень нравится. Я их в салоне, да, в клинике я то спошел Mask использую, то Double Action Mask, она, на мой взгляд, работает чуть-чуть посильнее. То есть она может чуть-чуть больше подсушить. То есть ее все-таки я рекомендую, но лично мое мнение, я рекомендую так, когда, ну там, грубо говоря, там больше 10 элементов на лице воспалительных, я вот за такую маску. Так, если мы говорим про маски, то у меня Ах, я ее не взяла, но в общем расскажу на словах Мне в последнее время очень нравится очищающая маска у Ультра Она содержит салициловую и миндальную кислоту То есть чем хороша миндальная кислота? Она обладает противовоспалительным действием и при этом убирает поствоспалительную пигментацию Потому что она может быть красного цвета Тогда мы используем Astrogen маск, да, про который скажу чуть позже. Или, а, например, темные пигментные пятна. У меня, например, темные обладают, ну, сразу же переход в темные. И вот мне а, что-то с миндальной кислотой будет очень хорошо, потому что это будет обладать отбеливающим действием. В принципе, ультра я просто схватила с полки а, лосьон. Классный тоже работающий препарат. И тут тоже вот этот вот символ. То есть ультра отличается тем, что в ее... В составах в основном салицилка с миндальной кислотой. Там и в очищении, и, в маске, и Вот в этом вот а, лосьоне терапевтическом, как называется у них, ультравосстанавливающий лосьон. Хорошо работает тогда, когда нам, помимо противовоспалительного действия, нам нужен момент осветления. А какие маски серые очищающие? Маска хорошо... Ну, серой многих, но ну, конкретно серой есть у Дэйна Баджи, сейчас я вам покажу она есть у нас профессиональным она такая прям, сейчас, секунду так вот такая вот она, такого цвета серная маска она прикольная. Она хорошо рассасывает. Она хорошо так, обладает противовоспалительным действием. Не пересушивает. У нее, мне кажется, только один минус цена. Потому что, на мой взгляд, она достаточно дорогая. Ну, классно. У нас э, хорошо, на самом деле, достаточно популярная процедура. Это чистка с, на косметике Дзейна Баджи. У них там и пилинг такой достаточно работающий. И вот эта вот процедура с этой масочкой. А еще один препарат, который, который, про который я хочу рассказать, это вот этот вот Skin SkinCeuticals. Во время коронавируса, собственно, когда мы все сели дома, очень у многих на фоне стресса появились высыпания. И тут вроде бы ты понимаешь, что тебе бороться надо не с прыщами, а с морщинами, а тут у тебя, собственно, еще и Поэтому вот эта сыворотка, она классно работает и с морщинами, и с прыщами, то есть она достаточно универсальная. Тоже подсушивает это надо учитывать, там содержится кислоты, сейчас вам прочитаю, салициловая, да, Диоевая кислота, это отбеливание И э, липогидроксикислот Честно говоря, не помню, что такое липогидроксикислот Но помню, что сработала она хорошо И э, мои воспаления совершенно такие нетипичные Они прошли Поэтому вот эту сыворотку SkinCeuticals Я не все сыворотки SkinCeuticals считаю ну, Не то, что достойные, не все мои любимые Но это одна из любимых а летом, да, ее можно применять. Вопрос м -м, в СПФ-защите. Смотрите, вообще летом, а летом, в общем-то, мы можем не отменять и ретиноиды, мы можем оставить и кислоты. Вопрос как бы в, скажем так, в вашей ответственности, насколько вы тщательно наносите СПФ Все. Isclinical мне очень нравится, она опять же, да, меня смущает немножечко цена, да, такая относительная история, и у из Isclinical одна из лучших сывороток, это активная сыворотка, она обладает и противовоспалительным, и таким а, отшелушивающим действием, то есть она очень хорошо работает, и очень нежно, не экстремально. Так, из, скажем так, новенького, ну, относительно новенького. Мне понравился вот этот вот препарат, он на самом деле очень недорогой, то есть он по-моему около 2000 рублей, но у него действительно очень необычный состав. А состав у него здесь и кислоты, гидроксикислоты, и, и неоцинамид, причем концентрации. Если вы видите неоцинамид концентрации больше 5%, но ну, обычно 5%, то это, он работает как противовоспалительное действие, достаточно мягкого. Плюс здесь ретиноиды, что-то еще такое было интересное. К сожалению, не помню, погуглите, но состав необычный. Там есть какие-то запатентованные тоже компоненты. В общем, вот этот гель работает классно, мягко, на ночь. Именно против воспалительное действие просто классно. На какой косметике любите чистку? Ну, вообще, я уже сто раз говорила, что я не фанат Холилэнда, но чистка травматическая, комбинированная для меня, она одна из лучших. То есть я вот прям до сих пор, хотя уже, мне кажется, больше... 15 лет <свят> работаю, делаю чистку, мне в принципе sí. очень нравится. Сыворотки под крем наносите, можно после очищения сыворотки нанести, все. Вообще есть, например, компании, предположим, Dainomage, у них идет как проводник, идет daily defense, а сверху сыворотка, такой тоже может быть. У Риджи у них тоже подобная система, у них идет аква Аквапрайм и сверху уже сыворотки. Поэтому здесь все зависит от производителя, как он рекомендует использовать свои средства, свои препараты. Я очень люблю эмульсионные сыворотки, и когда жарко, например, сейчас я использую просто, например, свою там интенсивную сыворотку с витамином С и не закрываю крем. То есть, опять же, по потребности. Отходите уже от этих историй по поводу того, что вот, там, знаете, обязательно сыворотку закрывать. Если, не знаю, кожного сала так, так много, так достаточно, то сыворотку одну оставлять и все. То есть, как бы еще раз, да, рецептов, прям вот точно, что нужно именно так, а в... не существует, потому что все кожа разная. А как вы относитесь к лазерной шлифовке в борьбе с рубцами? Я отлично отношусь к этому. Единственное, всегда за то, чтобы качественно выбрать специалиста. Да, работает вопрос опять же в целесообразности. Тут нужно тоже четко понимать, что если мы поработали, ну то есть если например, глубокие да, травматические рубчики, вот такие вдавленные, то тогда ну, как бы смысл делать какие-то особенно легкие поверхностные пилинги. Да? Мы как бы четко должны с пациентом проговорить ожидания. Если пациент наш хочет достаточно гладко, то сильно выровненную, конечно же лучше сразу идти на шлифовку, при этом нужно подготовиться, нужно иметь возможность восстановления. То есть там очень много нюансов. И Эффект от этой процедуры зависит и от кожи, и от доктора, который это сделает, и от пост постпроцедурного ухода скажите пожалуйста можно ли пользоваться актив сиром из клиников каждый день конечно можно если так назначил вам доктор да? так продолжаем про сыворотки одна из самых на мой взгляд тоже интересных сывороток это сыворотка Ой, я не взяла. подождите я хотела вам показать сыворотку с, с витамином С и салициловой кислотой от Реджуди Кеа и взяла не ту, да, взяла не ту. Ам... Как вы думаете, стоит ли дома использоваться ультразвуком? Сейчас много аппаратов. Я вообще... Вот скажу, наверное, опять крамольную мысль, я не вижу, что работает ультразвук, я очень так критично отношусь к ультразвуковой чистке, потому что мы в э -э, профессиональных условиях, мы пробовали еще когда давно давно когда только начинала, мы пробовали этой лопаткой, значит, чистить, э -э и, друзья мои, <смех> что мы этой лопаткой чистим включенным ультразвуком что не включенным. То есть там, на мой взгляд, эффект в первую очередь от механического давления. Вот, поэтому я все-таки остаюсь фанатом рук. Я считаю, что лучше ручной очистки, хорошей ручной чистки нет и ничего. Хотя, опять же, мне говорили, что есть какие-то новые крутые аппараты ультразвуковой чистки, которые очень круто работают. Не знаю, тут, к сожалению, надо пробовать, наверное. А что вы думаете насчет пилинга? Биорепил? Три, а, я не знаю такого пилинга. Поэтому, к сожалению, ничего не могу по этому поводу сказать. Возвращаясь к раджутике, у них есть интересный препарат, салициловый кислотой и витамином С. Он хорошо работает и на... Ну, с понятно. Он работает как кератолитик, и с эстетическим действием. Плюс витамин С очень хорошо работает с воспалительными пятнышками. То есть тогда, когда хочется поработать не только против воспалительных действий, а еще работать над цветом лица, обратите внимание на раджутике. У них, кстати, есть такой вот Пор Solution отшелушивающий тоник для жирной кожи, там, в принципе, по-моему, да, тут у нас в первую очередь салицилка. Вообще салициловая кислота проверенный такой как бы компонент, я его сама очень люблю и достаточно активно использую. Так. Из Неостраты, это одна из любимых у меня косметических компаний. Неостраты это косметика, когда нам нужно поработать над текстурой кожи, но кожа очень чувствительная. И они используют гликонолактон. Это новый достаточно бы. Ну, я считаю, что полигидроксикислоты это такое новое поколение в плане. Кислоты, они, мне кажется, оттеснят потихонечку альфа-кислоты, ну, потому что они останутся для нас более-таки, когда нам нужно действительно проявить определенную агрессию в отношении кожи. А вот для таких домашних э, историй, все-таки, мне кажется, гликонолактон, полигидрукс-кислоты, они намного лучше работают и безопаснее, что, например, для меня очень важно. А, здесь у нас тоже такой интересный состав миндальная кислота, вот что я хотела сказать, здесь у нас и салициловая кислота, и миндальная, миндальная, как вы помните, хорошо работает способ воспалительным пятнышком, то есть она нам препятствует, то есть кто, как и я, склонен к пигментации, нам вот эта штука будет хорошо работать. Что еще мне хочется вам показать, мне вам хочется показать драматологию. Я на самом деле у нас в шоу-руме не нашла всех препаратов, которые было бы интересно показать. Вообще у них прям целая линия, которую тоже можно рассматривать для очищения кожи. Вот этот вот конкретный эксфолиант на мой взгляд, один из лучших. Есть такой вот маленький, его можно попросить, но стоит, по-моему, 1300. Очень хорошо Работает тогда, когда нам нужно такое вот как бы мягкое, безопасное отшелушивание кожи. Так, сейчас я наполню еще вопросом. Скажите, может ли быть отручной чистки купероз? Ну, вообще теоретически, конечно, все может быть. Тут вопрос как бы, понятно, что врачей не во враче то есть насколько травматично делают процедуру но один раз кстати я помню я видела после вакуумной чистки я прям сосудик лопнул у пациента, слава богу это не я делала это была демонстрационная процедура но я прям очень хорошо это запомнила и поняла что все-таки вообще когда есть купероз Склонность вот да, опироз, понятно склон к тому, чтобы сосуды расширялись. Очень надо быть аккуратным и очень четко понимать, что ты собираешься делать. А, Мне э, есть так, спрашивать как вам косметика Плияна? Мне не очень нравится идея, когда российский бренд мимикрирует под иностранный бренд. Поэтому я в этом плане как-то прям не очень хорошо это все воспринимаю. Но я не пробовала, честно скажу. Поэтому, ну и желание, честно скажу, у меня нету пробовать. Вот я как бы за честность и за открытость. Так, вопросы у меня были, я сейчас их прочитаем угу. про черные точки это очень такой постоянный в принципе вопрос как убрать черные точки вообще такое черные точки это комедоны а, как, когда вот это вот кожа то что я вам рисовала да вот когда у нас кожное сало вот скапливается достаточно много, то есть вот она, сальная железа, она уже там внутри вот этот вот случайный эпидермис, вот образовался он здесь на поверхности, и под воздействием, ну, в общем, короче, окисляется и образуется темное, это пигмент, да, это наподобие меланина, по факту, это вот черный, это не грязь, как многие думают, это вот пигмент, пигментированное, такое как бы окисленное кожное сало, и э, другого варианта, как это просто механически, периодически убирать, нету. То есть мы можем что делать? Мы можем просто осветлять с помощью любой очищающей маски. Э, мы можем осветлять вот это вот кожное сало, и оно будет казаться, что у нас нет черных точек. По факту просто ну, убрали вот этот вот там визуальный эффект. А если по-хорошему, то другого варианта, как удалить механически, нету. Вот, поэтому я рекомендую в таком случае периодически чистки делать комбинированные и использовать очищающие маски, ну, в этом случае, special mask, да, не знаю, double action mask, что-то вот. Отлично будет, кстати, ультра с миндалькой, с лицилкой тоже будет очень хорошо работать. ультра будет меньше сушить, да? Так, вопросики. Белый комедон тоже очень часто. Опять же, черные комедон – это вот когда открытый, когда оси волосиного фолликула открытый. Да? А когда оси волосяного фолликула достаточно узкие, то вот это вот содержимое, оно вот формируется, как бы оно, грубо говоря, заполняется вот этот весь протоксальной железы и образуется вот такой вот белый, белый комедон, закрытый комедон милиум. Есть несколько вариантов борьбы с милиумом. Супер лосьон, в общем, наверное, это такой вот самый консервативный способ, без травматизации кожи, абсолютно, в общем-то, безопасно, вы рискуете только сухостью, которая нивелируется с помощью крема, значит, берете или Анакс не фейс лошадь а солюшин это важно я вначале когда-то начинала работать с методом, все время их путала эти препараты они совершенно разные по действию или супер лосьон чаще всего мы это используем просто берете в ладошку и втираете в те места где формируются вот эти вот милиум потому что их бывает очень-очень много с течением времени ждите прям сразу же молниеносных каких-то историй потихонечку сальные железы начинают меньше забиваться, и, в общем-то, закрытых комедонов становится меньше. Если говорить, в принципе, про именно лечение, то другого варианта, как использовать ретиноиды, нету, потому что именно ретиноиды, они нормализуют внутри вот этот вот момент слущивания эпидермиса внутри сальной железы. Все. Поэтому ретиноиды классно, но мы будем с вами говорить про ретиноиды очень подробно уже осенью. Угу. Как вам бренд Cosmetics? Хороший? В общем-то, достаточно бренд. Мы, к сожалению, не сменили дистрибьютора, и мы с ними не смогли договориться. Поэтому, к сожалению, так. Пока не работаем. Может быть, чуть-чуть что-то изменится, и мы будем работать. Но, в принципе, это хорошая косметика. То есть, как будто у меня нареканий. А, Нет. А возвращаемся к ретинолу, когда будем начинать использовать ретинол. Конечно же, осенью, потому что, ну, вообще, очень много дискуссий по поводу ретинола. Нужно его отменять, не нужно. Я все равно за то, что он дает начинать летом, точно не стоит. Возможно, если нужно продолжать лечение, то его не стоит отменять на лето. Но летом начинать его точно не стоит, потому что мы так или иначе кто-то в большей степени, кто-то меньше, мы проходим ретинизацию кожи, когда кожа становится чувствительной, покрасневшей, такая раздраженная, и, соответственно, она более уязвимая. И уязвимая она, в первую очередь, для солнечных лучей есть вероятность получения пигментации. Зачем использовать это сейчас, когда есть более, безопасные, более безопасное время года да, для использования ретинола? Поэтому ретинол все-таки для меня это история про осень и зиму. Ретинолы про расскажу там очень много. Я заинкапсулированная. Мне очень нравится система ультра когда мы начинаем с 0,2%, потом 0,4% используем и 0,6%, если нужно. Ретинол Извините, ретинол будет очень классно работать и с точки зрения нормализации, здесь желез, и для обновления кожи, и, в принципе, для работы фибробластов. Я сама собираюсь использовать ретинол, потому что но я буду использовать очень такой лайтой, потому что в прошлый год я безуспешно пыталась подружиться с ретинолом у Дзейна Баджи. 0,5% не получилось. Про азолеиновую кислоту хорошо, что вы мне напомнили. Так, друзья мои, значит, как же я могла забыть про один из самых любимых моих препаратов. Это Усис Дерма Азилак. Азолаиновая кислота, она очень круто работает, именно противовоспалительное действие. А плюс очень хорошо работает на с такой раздраженной, на такой как бы чувствительной коже, с сосудами. анти-анти-эйч эффект тоже, в общем-то. И прелесть в том, что она еще выравнивает цвет кожи, то есть она работает с пигментацией. Поэтому на вот этот вот крем Усис Дерма азелат обратите внимание. В отличие от э, аптечных форм, где тоже там может быть скинорен, может быть, азелики я тоже назначаю, они достаточно сильно сушат. Вот когда кожа, в принципе, нуждается в таком сильном массивном лечении с помощью вот этих вот аптечных форм, вот этот вот вариант крутой. Здесь гель-крем, он подходит больше для комбинированной кожи, но я знаю, что многие его ругали. Вот, По-моему, есть в составе Дементикон, если я не ошибаюсь. И м -м, говорили, что ну, есть обратная обратная реакция пациентов, что он может быть чуть-чуть таким комедогенным, хотя есть пациенты, которые очень любят именно эту форму. Я чаще всего назначаю именно крем, потому что мне нравится, что он нивелирует момент сухости, то есть он лучше работает, на мой взгляд, ну, такой как бы нормальной кожей. Так, а можно будет ваш новый крем со злоином золои, и ретинолом совмещать осенью? А вообще, я сейчас тестирую свой крем. Мне очень нравится, ну, как свой крем, ну, в разработке у нас крем с ретинолом. У нас тоже будет инкапсулированный ретинол мне очень нравится, немножечко его, думаю, усилим действие ретинола, потому что хочется немножечко посильнее, чуть-чуть, чтобы не уходить прям сильную ретинизацию, а вот с Азелаином пока мы хотели использовать Азелак, это новое поколение Азелаиновой, ну, короче говоря, новое поколение ацелоидной кислоты, когда снижается вот это как раз раздражающее и сушащее действие, и остается только полезным, но пока, скажу честно, у нас не получается сделать ее э немножко он скатывается, вот, а нам надо, чтобы пор не скатывался, хотя там состав будет потрясающий, там будет азамид, неоцинамид и компоненты, которые снижают, убирают вот такую вот чувствительность кожи. Если стоит в подбородке филер, можно ли делать лифтеру? Конечно, можно, просто эту область мы обходим и все. Вообще проблем никаких Ох, не вижу. Так, взяла еще э успокаивающий... А, вот, взяла, между прочим, еще с полки у Дермалоджики очищающую маску. Мне тоже она понравилась, на самом деле, по составу. На мой взгляд, она содержит компоненты, которые могут снижать немножечко чувствительность кожи. То есть, когда кожа такая вот раздраженная, при этом с воспалительными элементами, обратите внимание на вот эту вот масочку. Так... Какие есть еще вопросы про проблемную кожу? Может быть, что-то я пропустила. Еще раз повторю, что все-таки проблемную кожу лечением мы должны заниматься не дистанционно, а воочию. Приходите на консультацию, у нас консультация бесплатная. Мы действительно подбираем то, что будет работать, ассортимент сами. Знаете, у нас какой? То есть у нас возможности... Просто очень крутые, при этом мы, если, если это в наших силах, мы понимаем, что мы можем поработать, да, это не история там, гинекологическая, да, как бы ну, мы занимаемся тем, чем мы, в как бы, чем мы профессионалы, мы заботимся о коже, подбираем уход, то есть если нужно, мы подбираем и драматологический уход, поэтому не стесняйтесь и записывайтесь на бесплатную консультацию. Так, бы я все вопросы ответила. Какие вообще косметики вы любите для лечения проблемной кожи? Напишите, вот что прям на ваш взгляд самое, самое, самое эффективное. Какие анализы необходимо знать перед назначением лечения? Вот так, я рекомендую не анализ, я рекомендую а, консультацию гинеколога для девушку. Вот, а в принципе, с, с мужчинами в этом плане легче. Если мы идем в ретиноиды, я обычно прошу сдать пробу печени, ну чтобы там а, вот, да, Сиздерма Солисис, спасибо, что напомнили, отлично, кстати, работающие, просто опять же не нашла на полке, так бы я сюда это все положила, потому что серии вообще Сиздерма, все равно так или иначе, очень люблю ее и, и активно работаю с этой маркой, и их интересно, кстати, тоже сочетать, у них есть серия салициловой кислотой Солисис, и я иногда, если я понимаю, что это будет пациенту хорошо, совмещаю Серию Солисис в чистом виде полностью я не использую никогда, потому что нужно прям пересушить кожу. Но я могу использовать и чечение Солисис, например, и добавлять крем Азолак, предположим. А, подскажите, пожалуйста, можно ли микрошлифовку с Актим использовать на кожу с акнами? Вообще в составе микрошлифовки содержится салициловая кислота, которая, как вы понимаете, хорошо работает. Но а, любой... Любой врач-косметолог скажет, что когда мы имеем воспалительные элементы, не круто делать скрабы, они противопоказаны, кстати говоря, да, на воспалительные элементы, потому что это может привести к дополнительной а, травматизации. И, в общем-то, скажем так, мы можем всю инфекцию по всему лицу разнести, но это я так утрирую, конечно. Вот, но я не очень люблю какие-то скрабы, какие-то такие вот, вот шлифовки, если прям действительно акт. Если это единичный воспалительный элемент, и нам хочется выровнять текстуру кожи, да, можно. Так. Друзья мои. Теперь я поняла, как у нас, как я могу делиться с вами какими-то препаратами. В следующий раз буду вставлять озелак а, а с издерма не подошел кожа краснела от него есть склонность к куперозу а, да при... может от него краснеть то есть это может быть или аллергическая реакция или иногда кожа потихонечку так вот препаратом новым привыкает тут Смотря как краснела кожа То есть если она прям критично краснела То не стоит повторять Если это было такое, в общем, покраснело и прошло То я бы, может, и продолжила бы пользоваться Зелок, единственное, использовала это через день Посмотрела бы потихонечку Может быть, кожа будет бы и привыкла Вы что, конечно, препарат очень хороший С куперозом очень сложно работать Если есть вот купероз и что-то еще Прям вот тяжеловато так, друзья мои, если нету больше вопросов, тогда я удалюсь из эфира, закончу уже свою работу и пойду отдыхать домой. Давайте еще подождем. лечение а так, насколько помогают кок. Слушайте, ну опять же, да. Если идет нарушение гормональное, то, к сожалению, мы будем очень ограничены в эффекте. Да? То есть мы будем, знаете, как ветреними мельницами сражаться. Поэтому в первую очередь, конечно же, нужно разобраться с гормонами. Вот. Можно это делать, конечно, параллельно, но поверьте, просто без нормализации гормонального статуса все наши действия они будут напрасны, потому что мы тоже хотим получить эффект потому что наша задача в первую очередь помочь. Да, конечно, когда назначается, когда есть какие-то гормональные нарушения, назначается скок все это как бы более-менее приходит в норму, эффект потрясающий. Может до конца там шлифуем кожу и конфетка. Есть в Испании на коже в виде мелких прыщиков, есть небольшой акне, что посоветую, посоветую прийти на консультацию и прислать мне фото кожи директ, хотя бы так. А, вот, или стоит прийти на консультацию. Все верно, стоит прийти на консультацию. Спасибо, девочки, что были, девочки мальчики. Спасибо, что были. Под этим сохранить прямой эфир. Задавайте вопросы, что-то, возможно, вы забыли, и я отвечу.